Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это четвертое видео, посвященное использованию пользовательских моделей в библиотеке Qt. В предыдущих видео я пытался показать, как в зависимости от задачи, которая перед нами стоит, можно по-разному хранить данные модели или получать их из внешних источников. В первом видео я показывал, что не обязательно хранить данные для всех ячеек табличной модели. Во втором видео я показывал, что можно э, вычислять данные ячеек непосредственно перед показом пользователю. В третьем видео я показывал, э, что, э, как можно получать данные э, для одной модели из данных другой модели. Э, а в этом видео я хотел бы продемонстрировать такой более экстремальный случай, Модели, а именно модель вообще без хранения данных. Строго говоря, конечно, какие-то данные она хранить будет, но не те, которые непосредственно будут показываться пользователю. Может показаться, что этот пример должен быть каким-то очень экзотическим и далеким от реальных задач. Но на самом деле я просто хочу создать модель, отображающую простой календарь. И я уже создал заготовку класса модели, которая наследуется от абстрактной табличной модели. Здесь у нас есть конструктор, который просто наследует конструктор базового класса. Переопределены три обязательных виртуальных метода – количество строк, количество столбцов и метод дейта для получения данных ячейки. И еще один метод я преопределил виртуальный header-data. Это для отображения данных заголовков. Просто я хочу, чтобы отображались у нас дни недели э, в нашем календаре. Э, и единственные данные, которые будет хранить наша модель, она будет хранить данные о том, какая страница календаря у нас, собственно, открыта. Другими словами, это год и месяц помимо этого нам еще ну, для удобства я хочу хранить еще одну дату я назову ее first date это дата первого дня на нашей странице календаря дело в том что он далеко не всегда первый день месяца является понедельником поэтому в, на страницу календаря какого-то месяца попадает, как правило, несколько дней предыдущего месяца и несколько дней последующего И удобно для вычислений знать вот дату вот этого первого дня, который мы отображаем. Вот, собственно, он будет, эта дата будет храниться вот здесь. Ну что ж, переходим к реализации. Давайте реализуем сразу самые простые методы. роу количество строк. Uh, я выбираю 5. Дело в том, что uh, любой месяц у нас попадает uh, уместиться в 5 недель. Поэтому я uh, выбираю здесь 5. Количество столбцов 7. Количество дней недели. Теперь header, да, data. Uh, здесь нас интересует только роль дисплей для отображения uh, display role. и uh, только горизонтальный заголовок то есть orientation cute horizontal uh, иначе возвращаем пустой current А в этом случае, как и в предыдущем видео, я использую метод класса QLockL, и также я создаю локаль английскую, чтобы было всем понятно, и использую метод dayName, где я должен указать день недели, то есть в нашем случае соответствует section плюс 1, и формат надо указать Kilokail. я выберу в короткий формат все с этим методом мы тоже закончили теперь что еще я хотел бы добавить в конструкторе? я хотел бы чтобы здесь мы уже определили какую какую страницу мы отобразим и давайте это будет текущими будет по умолчанию текущий месяц отображаться поэтому я Делаю cardDate, вызываю стати, статический метод uh, current date uh, и вызываю вот этот метод set calendar page, где указываю date year, cardate, то есть текущий год и текущий месяц. Все, теперь, что мы делаем, когда вызываем метод setCommandPage, когда мы перелистываем страницу. Во-первых, конечно, логично сначала сделать проверку на валидность вот этих чисел, что они не отрицательные, там и месяц у нас в диапазоне от 1 до 12, но давайте я этот уже опущу сейчас. Вот. А меня интересует дата. Первого, э, первого дня месяца. First day of month. И я его назову. И здесь мы в конструкторе указываем тот самый. А, ну, давайте сначала их сначала мы здесь их инициализируем. Month. Month. А, а после этого мы... Указываем здесь year, month и один. Первый день месяца. Для того, чтобы когда мы перелистываем страницу календаря, то мы полностью меняем данные в модели. Поэтому я вызываю сначала метод begin resetmodel. В конце я вызываю end, ResetModule. Теперь я хочу э, получить вот этот самый первый день, который у нас будет отображаться на странице. Сделать это можно следующим образом. Взять первый день месяца и вычесть из него день недели. Э, ну, вычесть тут нету, тут есть добавить, но мы добавим с отрицательным знаком. То есть мы берем день недели, first month, day of week, день недели, и минус единица. Но поскольку у нас вначале минус стоял, то при раскрытии у нас меняются наборы знаки. И собственно все. Дело в том, что когда будет вызван вот этот метод, то будет испущен сигнал, который получит представление, и сигнал говорит о том, что данные в модели полностью поменялись. И тогда представление начнет заново опрашивать модель, все методы узнает количество строк, количество столбцов, и будет по, по всем ячейкам получать данные. Поэтому вот этого нам уже всего достаточно. Осталось развивать только метод data. Тут все как обычно. Проверяем валидность. индекс is valid. Если не валидный, возвращаем пустой И я буду обрабатывать две роли. Первая роль – это DisplayRoll для отображения значения. А вторая роль, которую я тоже буду использовать, – это роль. Я хочу выделять цветом дни, которые не, не попадают в наш месяц. То есть вот эти самые по бокам дней дни предыдущего и последующего месяца использую этого foreground row для того чтобы поменять цвет э, текста в противном случае устойкивая э, теперь давайте получим э, дату по текущему индексу Сделать это можно так. Мы отчитываем отказ от первого дня, first date, и добавляем к этому э, индекс э, строки, умноженный на 7, потому что каждая строка у нас 3 недели, и добавляем индекс колонки. Все, мы получили дату. Э, текст мы отображаем просто э, номер дня, date, для цвета мы используем конструктор QBrush, где можно указать просто цвет. И давайте здесь я внутри сделаю слой, проверил, что, что текущая дата совпадает попадает в тот самый установленный нами месяц. Поэтому date year. Если э, год совпадает с, тик, с выбранным, year, и месяц совпадает с выбранным, no, то тогда черный цвет, Q, black. Иначе серенький И все, наша модель готова. Давайте создадим объект этого класса. А, колония, да. И указываем представлению, какую модель мы хотим отвозить. TableViewSetModel. Все, можно запускать. И мы видим, что наш календарь прекрасно отобразился. И действительно, дни, которые не попадают в текущий месяц, они о, отображаются сереньким. И я думаю, вот этот пример этой модели, он демонстрирует две вещи. Во-первых, то, что мы вообще не обязаны хранить данные для модели, мы можем получать их или вычислять прямо по ходу. А второе – это область применения пользовательских моделей. То есть, не обязательно это отображение каких-то вот внешних данных. На самом деле, вот эту модель и стандартное представление, если совместить вместе в один класс, то можно просто получить виджет календаря. И, насколько я понимаю, библиотечный виджет календаря приблизительно так и реализован. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.